Почему одни люди богаты, а другие нет? Почему одни могут позволить себе все, что хотят, а другие не могут? Финансовая грамотность от Роберта Киясаки. В которая решит все ваши денежные проблемы. С самого детства я рос в окружении двух отцов. Оба они меня любили и были классными отцами, но их мышления кардинально отличались. Но в этом видео я буду рассказывать не о своей истории, а покажу вам четкие инструкции, как начать становиться финансово независимым. Урок 1. Откладывайте деньги. Многие люди после получения своей зарплаты начинают тут же тратить на разные вещи, которые в большинстве случаев оказываются им ненужными. Будь это новый смартфон или новая одежда. Но это неправильно. Перестаньте тратить на бесполезные вам вещи и начните тут же откладывать ваши деньги. Мне многие говорят, что они так мало зарабатывают, что не могут откладывать деньги. Я тоже мало зарабатывал, но умудрялся откладывать деньги. Неважно сколько, но все могут откладывать. Начните откладывать по одному доллару в день, и за год у вас будет уже 365 долларов. Потом со временем начните повышать планку. Помните золотое правило, плати сначала себе. Как только вы получили деньги, неважно с какого источника, то ли зарплата или что-то другое, сразу отложите какую-то часть. Не тратьте на ненужные вам вещи, платите сначала себе. Сначала вы должны думать о том, как сохранить деньги, потом уже думать о том, как их умножать. Мне многие говорят, пусть сначала у меня будет много денег, Потом я начну откладывать деньги. У вас не будут большие деньги, если вы не научитесь справляться с маленькими деньгами. Помните, копейка рубль бережет. Вот после этого видео, подойдите к своему кошельку и отложите доллар в свой неприкасаемый запас. Урок 2. Ведите учет доходов и расходов. Если вы не ведете учет доходов и расходов, то не удивляйтесь, почему вы все еще не богаты. Миллионеры стали богатыми, только потому что вели финансовый учет. Так что взяли блокнотик или скачали приложение, ведущее учет доходов и расходов и начинайте считать, сколько приходит и сколько уходит денег на вас. Сегодня в интернете очень много информации о том, как вести учет доходов и расходов, как распределять деньги. Урок 3. Приобретайте активы и избавляйтесь от пассивов. Активы снабжают вас доходом, а пассивы изымают с ваших карманов ваши деньги. В активы можно внести дивидендные акции, недвижимости, а в пассивы можно внести ипотеку и ненужные вам вещи. Основную часть своих денег я вкладываю в недвижимости, так как к недвижимостям я могу использовать мои финансовые рычаги, о которых мы поговорим в другом видео. Сейчас многие скажут, что вот бы они знали, как покупать ценные бумаги, то они сделали бы это, или же что вложение в недвижимость потребует больших денег. Нужно только желание, информацию можно найти в любом месте, главное уметь их использовать. Что же касается недвижимости, то в отдельном видео я расскажу, как покупал недвижимости на большую стоимость, когда у меня не было денег, а если у вас нет таких возможностей, или же если вы не хотите взять на себя дополнительный риск, то на сегодняшний день существует возможность вкладывать деньги в недвижимость от 15 долларов, и более. Следует только поискать есть так называемые рейты которые вкладывают деньги в недвижимости согласно закону они должны выплачивать 90 дохода с недвижимости что позволит вам получать 8 12 процентов годовых отложенных средств урок 4 полюбите деньги я серьезно если вы хотите чтобы деньги полюбили вас то вы тоже должны любить их я люблю деньги и поэтому у меня их так много. С мышлением, что деньги – это плохо, что деньги уничтожают человечность, вы никогда не станете богатым. Если вы хотите, чтобы денежный поток был открыт вам, то сначала вы должны быть открыты денежному потоку. Все очень просто, это зеркальный закон. Урок 5. Поменяйте свое мышление о деньгах. Забудьте все то, чему вас учили взрослые. Система учиться хорошо, работать усердно, получить хорошую пенсию осталась в прошлом. Запомните, богатые не работают за деньги, их деньги работают на них. Как говорил Джон Рокфеллер, один из самых богатых людей на планете, большое богатство приобретается только за счет пассивного дохода. Заставьте каждый свой доллар работать на себя. Опять-таки, вы можете найти информацию в любом месте, главное уметь их использовать. Урок 6. Богатые думают только о собственном бизнесе. Вы не должны заботиться о чужом бизнесе, о бизнесе вашего работодателя. Лучше вместо этого потратьте свою силу и энергию на то, чтобы думать о своем собственном бизнесе. Начните изучать все это. Каждый день читайте финансовую литературу и финансовые статьи, чтобы начать узнавать все новое. Урок 7. Умейте вести переговоры. Вы не сможете стать богатым, если не торгуетесь за лучшую цену. Обычно люди воображают богатых такими, которые не торгуются и покупают все по первой предложенной продавцом цене. Но это не так. Я торговался за каждую свою сделку по недвижимости. Не стесняйтесь торговаться, ибо застенчивость — враг успеха. Урок 8. Ищите выгодные сделки. Я просматривал по 100 недвижимостей, только одну или две покупал. Я не соглашался на первый встречный товар, и именно поэтому я стал богатым. На этом все друзья, ну а вы обязательно начните использовать все эти базовые 8 принципов богатых людей. Ибо автор данного канала убежден в том, что информация останется информацией, если вы не научитесь их применять. Если данное видео было полезным, то обязательно подпишитесь, поставьте крутой лайк и поделитесь с друзьями, чтобы они тоже начали менять финансовую сторону своей жизни. Всем пока.